Два вашего вашему вниманию э, такой опыт свой выращивания значит Для ее выращивания я использую питательную среду, которая состоит из э, отработанного масла, двигателя, компонент этого питатель, питания. Оно разлагается э, и водоросли в общем его употребляют вместо углерода. Этот штам прекрасно растет в открытых водоемах, вот как у меня искусственного водоема, имеет довольно высокую насыщенность и имеет способность насыщать жиры, клетками микроводорослей. Так сейчас будем кормить водоросли, микроводоросли. Просто так вот смешивается Двухдневная доза питания. Таким образом утилизируется отработанное масло и наращивается биомасса микроводорослей. Так как в жидкости уже находятся вещества, похожи там на солярку, которые образуются при разложении, то масло очень быстро становится кашеобразным, скажем так, молочного цвета, налипает сразу же. То есть необходимо периодически отбирать продукты жизнедеятельности водорослей, для того чтобы держать их постоянные вот, работ... продукты распада отработанного масла при результате жизнедеятельности водорослей хворелла